Добрый день всем самодельщикам и пользователям YouTube. Хотел показать вам вот такой вот терморегулятор, сенсорный. Сделан на основе стандартного V1209, всем известного. Использовал такую вот коробку тусо 79 девять на 79 тридцать на 32 Передняя панель распечатана на лазерном принтере и заламинирована и приклеено. Весь функционал остался прежним, то есть при нажатии кнопки SET мы выставляем заданную температуру. И при удержании заходим в режим настроек. В данном случае P0 у меня настроен на режим C. Режим P1 у меня настроен на 1 градус. Режим P2 110, режим P3 минус -50, режим P4 по нолям, режим P5 тоже 0, режим P6. Off. В данный момент отображает текущую температуру. Компрессор включен, нагрузка включена. Как только я опускаю датчик в лед. температура стремительно опускается и как только она опустится до 4 градусов компрессор выключится о чем будет свидетельствовать индикатор красненький светодиод вот опустилась до 4 градусов и компрессор выключился датчик Убираем и температура сейчас будет расти. Вот до 5 дошла и включила вновь компрессор. Сейчас открою, покажу как внутри, что устроено. Стоит предохранитель, блок питания на 12 вольт и переделанная плата V1209. Сейчас откручу 4 этих гаечки. И покажу, как там дальше. Платки ttp 223 просто приклеены на двухсторонний скотч. Вот. а на самой плате v 1209 выпаяна клемная колодка, выпаяна реле, выпаяны кнопочки. Вот эта фишка перепаяна на эту сторону. Ну, да, в общем-то и все. Пидюмочка замкнута для того, чтобы управляющий сигнал был ноль. Болтики, на которых крепится плата, просто приклеены суперклеем. Болтики троечка, э, стоит гаечка и шайбочка. То есть подобрано таким образом, чтобы, чтобы индикатор не вылазил на ту сторону, за корпус. Попробую объяснить, что здесь, куда идет, что с чем связано, что на что влияет и что с чем соединено. Фаза приходит на контакт L блок питания, а также на второй контакт твердотельного реле. 0 приходит на N блока питания, а также на контакт нагрузки. После того как твердотельное реле сработает, включится семистр, контакт 1 и 2 между собой замкнутся. Фаза по вот этой цепочке идет сюда, сюда, через нагрузку и на ноль. Значит, при нажатии на платку TTP-223 со среднего контакта подается минус на 13 ногу микроконтроллера. При нажатии на эту платку со среднего контакта подается минус на 14 ногу микроконтроллера. А при нажатии на эту подается минус со среднего контакта на пятнадцатую ногу микроконтроллера. То есть микроконтроллер управляется минусом. Это мы можем увидеть на схеме. То есть вот тринадцатая нога сет, четырнадцатая нога плюс, пятнадцатая нога минус. И... При замыкании контактов на каждую из ног подается минус, то есть ГНД. Значит, внедрять будем наш терморегулятор вот в этот холодильник модель MXM 2706 от Старенький такой холодильник с верхней морозильной камерой. Вот такая маленькая камера здесь. Значит, Раскрутил я эту штуковину. Терморегулятор. В общем, тут ничего сложного. Откручиваете здесь болтик. А это вынимается, в принципе, достаточно легко. И вот это наша проводка. Коричневый. Это наш фазный провод. Вот этот белый, который идет, вот этот клемма терморегулятором пойдет на компрессор, а синий это наш ноль. Просверлим здесь, просверлим здесь дырочку, чтобы можно было запитать. И аккуратненько все увидим. По сути дела надо отключить эту клемму. Подключить на нас желто-зеленый, потому что у нас желто-зеленый выход с, с твердотельного реле. А с коричневого и синего сделать, взять отводы. И лампочка у нас даже работает будет. короче мы все оставим как есть, только система будет работать не через, через этот терморегулятор, а через нас наш сенсорный регулятор. вот я удлинил провода, вот этот коричневый фазный провод идет на крайнюю клемму, синий вот он синий приходит идет на лампочку и сюда тоже на крайнюю клемму, а вот этот идет на двигатель идет точнее на компрессор он раньше стоял вот здесь так проверим короче вот вилка крайний с этим подключили а второй подключаем сюда показывает вот сопротивление 4 ома. дальше вот этот крайний это будет фазный у нас включаем с этим И вот тоже сопротивление 4 ома на на этот синий подключаем ничего нету вот То есть сюда вот на эти две крайние приходит 220, сюда фазы сюда 0, а здесь фаза уходит на компрессор. Сейчас это все соберем и подключим наш терморегулятор. Вот я поставил детали пластика на место, как было. Тут сделал дырочку Здесь поставил присоски, чтобы можно было в случае необходимости снять. Все ставим сюда. Ну вот оно как получается, сейчас подадим напряжение, будем наблюдать. Вот я подключил удлинитель временно, потому как у меня здесь рядом розетки нет. Включаем. Вот загорелся свет, слышно как работает компрессор. 4 градуса стоит. Сейчас стоит в режиме охлаждения. Переведем в режим нагрева. Должен выключиться компрессор. Слышно, да? комплекс отключился. Сейчас обратно в режим охлаждения включим. Двигатель пока не запустился по причине того, что там стоит защита. Но будем ждать. Ну вот, прошло где-то около 4 минут, и слышно, как работает компрессор. В общем-то, все хорошо. Сейчас он будет понижать потихоньку температуру до 4 градусов. Гистерезис э -э -э, стоит 1, режим P1, то есть плюс 5 он включится, плюс 4 выключится. Это все замышлялось для точного поддержания э, температуры хранения картошки от плюс 2 до плюс 3 градусов Цельсия. Ну, пришлось немного доработать конструкцию для того, чтобы охлажденный воздух перемешивался в холодильной камере. Добавлен вентилятор 80 на 80, 12 вольтовый, дует на стенку и тем самым воздухообмен происходит гораздо интенсивнее и лучше кусок ламината здесь стяжки клемник стоит и дует на стенку расстояние где-то 5 сантиметров наклеил добавил сюда пластинку обычного пластика потому как на присосках не держалась я решил, значит, на двухсторонний скотч. В общем, загрузили картошку. Здесь влезло примерно 60 килограмм. В каждом ящике по 15 килограмм. Вот, 4 ящика. Сейчас настроена температура на 15 градусов. Ну, для того, чтобы не сразу резко охлаждать, мы это самое, будем постепенно снижать температуру до э, каждой сутки на 5 градусов. Короче говоря, э, вот сейчас выставим 10, 10 градусов, вот, оно будет охлаждать до 10, а завтра выставим 5, а послезавтра выставим, наверное, 3. Сейчас записываю это видео в декабре 2022 года. Предыдущая часть видео была записана в сентябре-октябре 2021 года. Хочу отметить, что испытания хранения картошки в холодильнике прошли на отлично. Картошку мы ели вплоть до июня 2022 года. При этом она совсем не прорастала, сохраняла цвет, форму, твердости вкусовые качества сейчас э, уже осенью 22 -го года закинули новую партию в холодильнике э, в этот холодильник вместилось примерно 40 килограмм в этот примерно 60 в данный момент настроена температура на 3 градуса Сейчас так, посмотрим на, где-то в районе 3 градусов. Внизу добавил вентилятор, дует на воду для того, чтобы влажность обычный, канальный такой, как стать на вытяжке на 220 вольт здесь мы храним морковку можно еще положить она отлично сохраняется температура порядка минус 18 здесь а здесь... Примерно 70 килограмм 60-70 точно сказать не могу. Тоже настроено на 3 градуса. Смотрим здесь на градус. Тоже 3 градуса. То есть все, температуру держит отлично. Вот. И внизу тут тоже добавлен вентилятор и водичка. Тоже такой обычный вентилятор на 220 вольт. Чтобы поднять влажность и перемешивался воздух.